Добрый вечер, дорогие. Сегодня понедельник, 19.00 по московскому времени, а это значит, что пора разбираться в теме криптовалют. И сегодня наша традиционная уже с вами встреча очень, я уверен, ярко, насыщенная и полезна для вас, потому что у нас в гостях очень интересный человек. А, ну, скажем так, представлять его можно на себе лучше сам расскажет, скажу только одну вещь. Это руководитель и создатель компании Криптоинвесторы Дмитрий Орлов. Дмитрий Орлов и его оказался обучением, проведением крипто всевозможных мероприятий. Они занимаются трейдером, инвести трейдингом, инвестированием. В общем, все, что связано с криптовалютой, Дима занимается. Дмитрий, добрый вечер, спасибо, что пришли к нам. Приветствую, друзья. Приветствую, Сергей. Спасибо, что позвали. Надеюсь, будет продуктивно. Уверен, уверен. Дим, расскажи немножко о себе, как вообще пришел ты, что это у вас за компания Криптоинвестор и чем вы занимаетесь и на чем зарабатываете. <звуки> а, ну, смотрите, мы создали. Я создал, что я себя слышу, может быть где-то мне отключить YouTube. А, я создал а, нормально со звуком, да, думаю нормально. Окей. А... 5 лет да. назад, может шесть лет назад я начал пользоваться криптовалютой и понял, что сначала это было пользование просто в разных проектах, потому что разные компании принимали криптовалюту, не принимали деньги. Это тогда еще не было такого понятия как хайп, просто были какие-то инвестиционные проекты, которые привлекали там, своей прибыльностью. И таким образом я познакомился с биткоином, с криптовалютой, потом я начал глубже и глубже вникать в индустрию. А потом где-то буквально года три назад я всерьез задумался об обучении, когда начал такой хайп на криптовалюту я создал компанию криптоинвесторы сначала я проводил обучение как инвестировать в криптовалюту тогда было все просто ты просто покупал активы они росли но ну, были некоторые там коррекции возможно позже об этом поговорим потом мы начали расширяться в команде появились я понял что я не на 100%, не на сто процентов не на сто процентов владею трейдингом да потому что есть люди которые жизнь прожили с трейдингом которые торговали на фондовом рынке у них это лучше получается в команде появились трейдеры, мы начали запускать профессионалы по ICO, сейчас мы делаем мероприятия, проводим вот в Таиланде, проводили в Турции, на Кипре будет мероприятие, обучающие мероприятия, где приезжают разные спикеры, и люди приезжают как бы, и на тусовку, и, и отдыхают, и у них есть нетворкинг. Uh -huh, uh -huh. А вот То есть такой... у вас разное такое направление, да, получается? Я вижу перспективу вообще в криптоиндустрии, являюсь сам инвестором и… Я являюсь сам инвестором, и после... Что-то я вижу, что экран так демонстрирует. Это, да -да, у меня это да. нормально. Я, я просто думаю, ваш экран демонстрируется, думаю, я же вроде не демонстрирую экран. Нет, не демонстрация, просто вы будете... Все, да, сори. На сегодняшний день я вижу перспективу в криптоиндустрии, и сам являюсь инвестором, и... Масштаб, пытаюсь масштабировать этот бизнес, потому что сегодня для молодых предпринимателей, для, для, для, даже для инвесторов, это возможность э, нашего поколения. Знаете, как вот была возможность там, у 90-х, да, кто-то начал там э, привозить вещи, кто-то начал... Всегда было время, которое, где можно было выстрелить. И сейчас вот наше время, это вот на сегодняшний день криптоиндустрия. В конце, возможно, мы поговорим, да, о том, что, как я вижу, куда, до чего это может дойти. И, конечно же, я сто процентов в теме и ничем другим сейчас не занимаюсь угу, Супер, хорошо. А, тогда один у меня вот к тебе такой вопрос ну вот расскажи все таки давай наши зрители которые может быть недавно услышали кто-то начинает уже первые свои шаги скажем так совершать в мире криптовалют с чего вообще лучше начать да вот скажем так Первые такие вот э, возможности заработка, где они есть, где может быть легче заработать? Вот что бы ты им посоветовал? А, с чего начать? В первую очередь я бы начал с того, чтобы не делал бы ошибки. Как не делать ошибки? Это не пытаться сразу инвестировать все, что у тебя есть. Потому что новичок, в основном, у него есть деньги, он видит криптовалюту, как красная там, для быка, да, и он сразу хочет все свои кровно заработанные, хочет инвестировать. Почему? Потому что есть жадность а, и есть стремление а, все инвестировать, и человек думает, что через год, через два он станет сказочно богат. А, увы, я могу, может быть, там, кстати, актуально это было еще 4-5 месяцев назад, там больше, чем полгода, когда все росло, и... Специалисты, я в том числе, говорили, что, ребята, не все так классно, да, многих глаза горели, я знаю огромное количество людей, которые там по 15-16 по тысяч заходили, покупали, но люди, которые были дольше в рынке, понимали, что не, будет коррекция 100%, то есть она будет на 25, на 30, неважно, сложно предсказать конкретную цифру, да, а, потому что ругаются часто на блогеров, говорят, вот вы не угадали. Так задача ж тут не угадаешь, тут прогноз, его невозможно сделать по цифре. Есть общее понимание, что после такого роста есть коррекция. Коррекция – ну, это когда да, там, мы выросли, потом мы скорректировались ну, на, те, на тот уровень, который должен быть, который должен соответствовать э, той или иной, тому или иному активу. Ошибки. Не инвестировать сразу, не заходить. Разобраться. Как можно разобраться? Огромное количество роликов в интернете, как инвестировать, куча блогеров, подписаться на топовых там, блогеров, которые вам нравятся, которые вам импонируют. Потому что сегодня э, в интернете качественная информация. Почему качественная? Если я как специалист или там, вы, или кто-то дает некачественную информацию, люди от него отписываются. Поэтому на сегодняшний день э, идет такое естественное, естественное завоевание рынка. Экспертами. Почему? Потому что если ты много ошибаешься, если ты а, советуешь что-то людям, они получают плохой результат, а, ты будешь меньше, грубо говоря, зарабатывать, у тебя меньше будут подписчиков, ну, следовательно, твой бизнес, если, а блогер – это уже это бизнес на сегодняшний день, а, то ты будешь меньше. Поэтому есть куча бесплатных каналов или даже платных, а, я говорю, там, YouTube, которые ты можешь использовать, но у них есть бесплатный контент. И этот бесплатный контент ты можешь брать и сразу обучаться, не инвестировать, обучаться. Есть, можно купить, я не то, что там у нас есть платные программы, курсы. я Знаете, говорят, о, вы только хотите там курсы продавать, ну, если люди там скептически к этому относятся. Если скептически, учись бесплатно. Если понимаешь, что можешь быстро пройти зону, зону да, когда непонимание в понимании, и тебя человек, который знает, проведет от пункта А до пункта Б, то я бы рекомендовал обучиться, это можно там за либо поехать на какое-то мероприятие, ходить на какие-то события, общаться с теми людьми, которые уже заработали. Сейчас можно найти себе друга, который ä, уже в теме разобрался, который зарабатывает... И... Я бы начал с этого, да, с разбирания того. И вообще вот очень важно, понял бы индустрию, потому что я часто вижу, что люди не понимают, они просто хотят заработать, они не понимают, куда они инвестируют, они боятся, что завтра криптовалюты не будет. Вот если человек боится, что завтра криптовалюты не будет и будет скан, это мне говорит о том, что человек вообще не, не понял, куда он вошел. Он просто, у него в глазах доллары горят, он хочет заработать и все. Но Твоя задача, если ты понимаешь, куда ты пришел, разобрался, то у тебя не будет страха, ты даже понимаешь, если я даже понимаю сейчас, если я там потеряю где-то, я понимаю, в какой индустрии я нахожусь. То есть и точно так же человек, когда он понимает, он знает, что это на сегодняшний день возможность, одна из немногих на рынке, и тогда все хорошо происходит. Ну и не инвестировать в заемные средства вначале, не брать кредиты, не, брать, там, не продавать машины, квартиры а, потому, там, на эйфории. Начать с минималки, может быть, и уже со, с тех, которые есть. А когда вы уже будете уверены, я так всегда говорю, когда вы будете уже профессионалом, вопрос денег не будет стоять, потому что все ваши знакомые, друзья могут вам их там доверить, и вы уже поймете, хотите ли вы с ними что-то там делать. Но это я образно говорю, да, масштабирование, когда человек уже уверен, у него нет вопроса, будет ли что инвестировать. Если вы 100% знаете, что вы можете с тысячи делать 2, то вопрос будет у вас и 10, и 200 тысяч долларов, это вопрос времени. Ну да, согласен. Хорошо. Если а, разобраться в индустрии, хороший совет. Там же действительно многие вот в тупую и вслепую. слепую И вот мы немножечко разобрались, как это работает, что это есть и так далее. С чего начать? Просто закупить и держать, да, так называемый ходл, или все-таки попробовать потрейдить? или просто закупить каких-то я не знаю, может быть, монет и определенные моменты. Вот скажи какие-нибудь такие самые ну легкие что ли и простые способы Здорово. вот этой манипуляции криптовалют. Ребят, я уверен в том, что если человек занимается там своей какой то видом деятельности, бизнесом, либо работает где-то, либо он имеет какую-то да, там нишу, в которой он развивается. А трейдером, если он хочет стать трейдером есть такое понятие, которое, не знаю, я использую. Я его сам для себя идентифицировал: это инвест трейдинг. Есть трейдинг и есть просто инвестор. Ну, в принципе, инвестор это инвест-трейдер. Он все равно какие-то позиции переставляет. То есть он может что-то изменить, то есть он может войти в позицию, войти в позицию, купить тот или иной актив и поменять, например, свою позицию, выйти из нее, либо там перезайти. А поэтому инвест-трейдер. И вот инвестор, давайте назвать его инвестор, он. Я все-таки не вижу, как можно стать трейдером человеку, который еще чем-то занимается. Вообще никак. То есть этому нужно посвятить жизнь. Если человек хочет, например, трейдингом заниматься, то имело бы... Смысл найти какого-то человека, которому вы доверяете, и чтобы он торговал вашим счетом по API-ключам, например. Не отдавать, возможно, первому попавшемуся деньги, но по API-ключам, если будет кто-то работать профессионал, и вы понимаете, что у этого человека бэкграунд какой-то большой, то есть его прошлые да, какие-то заслуги, и что как он работает, то есть он медийный человек и так дальше. Ну и то с этим нужно быть внимательным. Я рекомендую начать с инвестора. То есть вы должны правильно инвестиции и трейдер трейдинг это очень сложная штука. Это кажется, что ой я выучил там уровни сопротивления, уровни поддержки. Я знаю что такое Фибоначчи, я знаю что такое там Боллинджер, я знаю средние скользящие. Ну это там может для кого-то слова, но на самом деле это слова просто есть. Вы видели наверное там графики, да там зрители. На графике трейдер смотрит, он видит. На самом деле в криптоиндустрии в большой степени этого недостаточно. То есть торговать уровни, торговать только технический анализ – это вообще что ничего не делать. Потому что криптовалюта на сегодняшний день техническому анализу подчиняется частично. Вот, вот частично это, ну не знаю, может быть процентов 30 и 100. А, то есть есть определенный куча, там новостной анализ, фундаментальный и так дальше. Но с чего начать был вопрос, а то я могу уйти в дебри да, там, и начать. Начать. Начать, начать с инвестирования. Когда ты, когда ты инвестируешь, ты, как найти актив, который инвестирует? Ну, Во-первых, это опять же, смотрите тех же блогеров, смотрите людей, которые уже эксперты в этом. И а кто-то часто рекомендует какую-то монету, но не заходите в какие-то памп-группы, там люди, которые пампят неизвестные какие-то монеты, там щиткоины, это все, ну, понятно, сразу нет. Потому что там зарабатывают на том, что вы входите, а кто-то зарабатывает. Мы давайте возьмем изначально топ-20, топ-30 монет. И если мы с вами видим, например, давайте разберем на биткоине. Ну вот с чего начать? Давайте первый актив, первая инвестиция – биткоин, эфир. Например, пишу себе BTC, ETH, эфир. То есть если я хочу инвестировать, по факту, когда биткоин стоил 20 тысяч, мы доходили до 20 тысяч, какие ошибки могут быть? Можно инвестировать в биткоин… Я лично, вот честно могу сказать, я не знаю, какая ошибка это или нет, но когда у нас был ценник 20, я сказал, что у нас будет коррекция. Не то, что я там крутой сказал, это было просто понятно. Предположил, что мы с вами, мы дойдем до 10 тысяч долларов. Предположил. И сказал, что 10 тысяч долларов – это хорошая точка входа. И когда, мы, когда был такой ценник, я реально понимал, потому что, ну, я вот так видел, я, мой, моя аналитика, мы видели вот так вот, но… Как говорится, рынок, задача рынка сделать так, чтобы так думали многие, не только я, я не один, тип самый умный. Это примерно было логично, да. После такого роста мы начали рост с 3000 тысяч, с 4, 000, дошли там до 10, 000, окей. Ну там, ну пусть 8 максимум. И все, что ниже, это уже нестандартная ситуация. А в нестандартной ситуации выходят люди, которые выходят из рынка и теряют деньги, которые не понимают рынок. Соответственно, можно было ошибка была по 10 тысяч зайти, если сказать. В принципе, со всех сторон нет, это не ошибка. Если ты зашел, по, если ты инвестор и ты зашел по 10, например, я не говорю за час, да, если ты там по 16, по 20, если ты зашел по 10, это ты уже, если раньше, к примеру, ты вошел там, вошел по 10, вышел там по 17 и опять опустился до 10 и начал входить, потому что невозможно найти самое дно, самый низ и невозможно выйти в самом верху, это иллюзия, вот. Тогда ты можешь докупать, там по 8 тысяч докупать, по 7 тысяч, там, по 6 тысяч. Ты докупаешь постепенно. И потом у тебя уже есть цель, очень важна стратегия, когда ты выйдешь. Потому что люди, когда растет, они не выходят. То есть нет изначального понимания, где ты выйдешь. Растет и растет. Ну, а потом завтра проснулся, а оно уже минус 30%. А послезавтра еще минус 30%. И ты такой, ой, так я же уже по столько же и покупал, нет смысла продавать. А потом просыпайся, а уже минус. И здесь... Здесь уже надо точно понять, когда ты войдешь. Я, например, войду в биткоин, например, там, по 10 вошел. То есть нет плохой стратегии. Там вошел по 10. Окей, по 8 вошел на 25% от той суммы, которая хотел входить. Например, а это сейчас можно применить к любой монете. На 25% от сумка. Стал биткоин по 8, ты вошел еще на 25%. Стал по 6, ты еще вошел на 25%. Стал по 4. Ты еще вошел на 25 и когда у тебя будет уже 8000 отстрел а, да и дальше можно сказать окей а может еще ниже пойти и тут вопрос риторический может пойти а может на 2 пойти может а, но если ты не понимаешь а может скам быть но если ты считаешь что можешь быть скам то тогда тебе вообще наверное не стоит входить в рынок ну я, я так думаю то есть не стоит входить в рынок потому что ну ну, теоретически может быть, и смысла спорить с человеком. Ну, и такой вариант есть, я его допускаю? Да, допускаю. Значит, ты меня останавливаешь, если я много говорю, хорошо? Потому что этот… Хорошо, нет, пока, пока все хорошо, ты говоришь, здорово. Вот, и тогда ты уже можешь фиксировать, например, даже если ты можешь зафиксировать, там, по 4 взял, стал по 8 он стоит, да? Ты можешь зафиксировать вот эту вот стопроцентную прибыль, по 8 и уже ждать, например, какое-то другое, страт... другое развитие событий. Стратегия очень важна. И то же самое там с эфиром. То есть очень сейчас наглядная ситуация, когда монеты сильно просели, и рынок будет давить их дальше вниз. То есть сейчас задача, э, задача рынка, грубо говоря, продавить максимум. И потом уже будет отстрел. То есть какой этот максимум будет? Люди выходят. Ну, люди выходят, почему? Потому что кто-то входит, кто-то выходит. У кого-то все в крипте, кому-то нужно кушать. И он эти деньги постепенно выводит, чтобы ему было за что жить. И, конечно же, неприятно тратить тот актив, который еще вчера стоил там, в пять раз дороже. Например, эфир. Я сегодня смотрю эфир 300 долларов. Эфир 300 долларов, когда он был еще на пике, там, 1300 или сколько там, 1400, то есть, ну, это очень круто. Но... До, полторы доходил, до полторы доходил, да. Да, до полторы доходил, то есть на сегодняшний день, вот сказать, да, я в чате написал, у нас есть чат, я написал в чате, ребята, вот входить в эфир по 350 это было, входить в эфир по 350 или нет. И вот какая стратегия, я говорю, что вообще интересно уже начать рассматривать вход, почему, потому что ты вошел частью, не обязательно, обязательно вот еще, да, как совет, не входить сразу всем, особенно новичкам. То если человек уже понимает, что он делает, он профессионал, он может входить там суммой. Если у тебя есть 100 долларов, допустим, на то, чтобы инвестировать, или 1000 долларов, или 10, или 100 тысяч долларов, на то, чтобы инвестировать в эфир, то тебе нужно войти на 25 долларов со 100 долларов, на 25%. Почему? Потому что ты сможешь потом управлять этим. То есть, войдя на всю котлету, как говорится, да, в криптоиндустрии, ты, ты увеличиваешь риски. Нужно всегда минимизировать риски. То есть, если ты вошел по 300 на 25 процентов входа, то и она пошла, ты скажешь, ой, а вдруг завтра она улетит вверх, потому что я вижу дно сейчас, и я заработаю мало. Вот это ловушка, то есть на это не нужно вестись. Почему? Потому что а, тут есть вторая сторона медали, да, может пойти вниз, а если пойдет вверх, окей, супер, ты заработал часть. Всегда можно найти недооцененный актив, когда у тебя нужно ценить биткоин и доллар. Ну, в данном, в данном рынке у нас... Ценно сейчас в USDT, в долларе, но вообще, то есть ценить топовую альту, да, то есть биткоин, как ни крути, просел меньше гораздо, чем вся криптовалюта. Поэтому тут, это как, когда, знаешь, был, был момент, я у многих блогеров спрашивал, у многих людей трейдеров и даже трейдеров-профессионалов. Я говорю, слушай, если бы ты не трейдил бы, а просто в движении, вот когда биткоин встал, у тебя все бы в биткоине было, когда он до 20 доходил, даже если бы ты зафиксировался там по 16 или на падение, там было видно, когда 20 было, и были свечи вниз а, на 30%. Есть еще такое понятие, когда а, после пампа, после роста, монета падает на 30% от, а, от, от всего роста. Ну, грубо говоря, рост был вот столько, и монета от роста упала не от того, от начального, а от роста. Упала на 30%. Это И, как правило, идет потом опять бычий, ну, то есть рынок показывает, что готов идти вверх дальше, ну, типа, небольшая коррекция и вверх. Но вот эти 30% говорят о том, что, скорее всего, после вот этого вот бычьей ловушки, бычья ловушка это, типа, людям показывает, что будет рост. То есть, вот после вот этого момента, после 30 падения, нужно уже присмотреться к выходу. Если бы ты вышел, я говорю, всем спрашиваю, по 16, то ты бы больше заработал в биткоине, чем во всех там, альткоинах, которые ты торговал каждый день внутри дня, или там, внутри там, не, там, за 2-3 за дня, ну в коридорах небольших. И все сказали mm. да. Все сказали да, что они бы заработали больше, ничего не делая, просто имея там, больше инвесторскую стратегию. Поэтому гнаться за инвестором, э, ой, за, трейд, за трейдингом, я думаю, не стоит. Стоит вот сейчас, если мы говорили за эфир, на часть взять. А, мне написали в чате, что по 350, ой, блин, то он может быть по 200. Ну, конечно, может быть. А может сейчас вот 300 ценник, я зашел перед эфиром. Может такое быть, что завтра мы ночью увидим с вами 260, например, и сразу же утром уже будет 340. Мы с вами подумаем, что ой, сейчас коррекция, я зайду, сейчас на 300 опять спустится, я зайду. Я знаю огромное количество людей таких по биткоину которые хотели, говорили мне, заходить по 3 или нет, они говорят, мы по три не будем заходить, дорого, сейчас будет 2 300. А потом прошло там сколько-то времени, они даже не зашли, там и по 10, ну, в общем, уже потом сложно, пересложно, и на большие суммы, сложно психологически это сделать. Ну, да, согласен, потому что думаешь, ой, когда он вот там полторы был и меньше, думаешь, ой, блин, Тогда дорого, было. может быть, упадет. Играя. Да, согласен с тобой. Хорошо, я здесь подробно все рассказал. Вот расскажи, знаешь, еще такой момент, какие все-таки твои прогнозы на ближайшее будущее и перспективы, как ты вообще видишь и крипто, и непосредственно биткоина, и эфиры, каких-то вот таких топовых монеток, ну, до конца года. Такой вот вопрос у меня будет. Вот. Понятно, но все равно как бы вот твой взгляд на это. Да, я... мой Личный взгляд на это, он может отличаться от того, что будет. А вот Я уверен, не, не в промежутке времени, мне сложно говорить, но я уверен, что мы уже находимся на таких критических отметках. В принципе, гипотетически можно еще продавить ну, в два раза, но это будет очень больно. И я вижу, что криптоиндустрия, а на многих, кто боится, осками говорит говорит, что вот дальше там, это развиваться не будет, я не вижу, что крипто, у меня есть огромное видение, как я вижу вообще, кто это создал, для чего это нужно, но это мои какие-то там, да, там какие-то инопланетяне в голове, ну, я не так шучу сейчас, но рынок не, не сделал то, что он должен сделать, потому что на самом деле очень мелко, очень, на самом деле столько мелко, и я уверен в том, что этот рынок, ну, есть люди более влиятельные э, в мире, этот рынок легко можно, ну, просто подавить. Его, его можно за, за несколько дней убрать. Кто говорит, что там блокчейн, да, это круто, но есть способы, как с этим бороться, там есть биржи, которые обслуживают, вообще вход в криптоиндустрию, он э, регулируем. Поэтому, исходя из этого, можно сказать, что те люди, которые грубо говоря, смотрят за миром, они не против на сегодняшний день, чтобы это все работало. Если они не против, чтобы это все работало, то у них есть какие-то цели. Если есть какие-то... Это лично мое мнение, ребят, лично мое мнение, которое я обосновлю. Понятно, понятно, хорошее. И, и, и вот, вот эти вот э, люди, то есть нет цель, э, цель такая минимальная, она не могла быть. То есть... Мы понимаем, что кто-то причастен большой к этому, потому что позволяют этому всему существовать, могут это легко прикрутить. Соответственно, цели такие мизерные, они не могут быть. От всего мировой экономики это, это вот очень мало. То есть сейчас будут какие-то, вот да, мы говорили там за ATF, да, ATF это манипуляционная новость, как с фьючерсами была. Ну, то есть ATF это что, а, фьючерсы на биткоин будут твой фьючерсы, а ETF-фонды будут торговаться, а, ну, то есть ADF-фонды будут запущены, да, и будут торговаться на бирже. Mm -hmm. Соответственно, это как новость, как со фьючерсами, то есть в конце сентября, там, если скажут, что так и есть, то могут биткоины до 50 разогнать на этой новости, просто э, как на фьючерсах было 20 и все, а рынок сейчас, вы понимаете, сейчас э, очень легко, э, почему, чем больше, чем цена ниже просядет, тем легче она поднимется вверх, почему, потому что, к примеру, мы с вами там э, сейчас, чем больше сейчас выйдет людей, э, тем быстрее пойдет отстрел вверх, то есть, если будет интересно, то я объясню потом, почему, как я это, как, почему так происходит. А пока что по поводу перспектив. Я вижу перспективы а, очень большие. На сегодняшний день крипта, не только крипта, а блокчейн, а, это что-то новое, и люди, которые в этом разбираются, там, наши зрители, они смогут и разобравшись в этой теме, эта тема может мутировать, она уже не умрет. Я вот на сто уверен, что не может уже она умереть, то есть она может мутировать, то есть может быть какая-то технология, которая будет производная. Это как интернет, ей был интернет, то есть можно сказать, что блокчейн это производная интернета, ну грубо говоря, так прям, то есть производная. Ну да, да. Производная блокчейна – это будут какие-то новые технологии, новые фишки. И если мы сегодня с вами будем профессионалами в этой индустрии разбираться, то мы с вами в ближайшие годы ну, точно не будем в обиде, потому что мы можем, пере, можем перейти в новую нишу, в новую нишу, которые будут как-то мутировать. Поэтому, а что касается ближайших вот. дат, я думаю, что могут… Что самое плохое может быть? Ну, еще может крипта… Самое плохое, я в это не верю, но может в два раза еще просесть, например, ну, биткоин там 4000 например, да, ну, и, соответственно, вся, вся альта, она больше, ну, то есть больше, чем биткоин просядет. Это в моей, чисто в моем сознании, это вот, ну, вообще прям, прям до чего возможно дойти, ну, самое нижнее. То есть когда, то есть рынок сейчас какое время, додавит да вниз, выйдет, вы, как бы выгонит максимальное количество тех людей, которые будут спасать что-то или просто на жизнь там выводить, не знаю. То есть Какие там конкретные цели, но чем больше сейчас выйдут людей, а люди сейчас выходят, потому что, когда все деньги у тебя в крипте, то ты по-любому выводишь на, там, на жизнь, на какие-то еще там, нужды. А что, кстати, тоже не, не стоит делать, не стоит держать все в крипте, должно у тебя быть часть 25-30% в долларе на такие случаи. Потому что, если представьте момент, да, ты купил по 16, да, ты прогадал, там еще не важно, но ты, у тебя есть 30% своего актива в долларе всегда, и на таких моментах, как сейчас, ты можешь купить. И если ты даже потом по 16 выйдешь в ноль, то то, что ты сейчас купишь, это будет твой профит. Потому что на наших на уровнях, когда мы будем расти, будет очень большое сопротивление. Почему большое сопротивление? Будут много людей, которые хотят сейчас выйти и хотя бы оставить свое, которое сейчас в минусе. То есть, когда рынок будет расти, эти люди будут продавать по тем ценам, по которым покупали. Соответственно, задача рынка, чтобы эти, зачем рынку сопротивление там, на 20 тысячах по биткоину? которые будут давать эти люди, ну, сопротивление роста, они хотят этих людей выкинуть сейчас по 3000 грубо говоря, купить сопротивление за, 000, ой, за там за 5 тысяч долларов, за 6 тысяч долларов, чем за 20 тысяч. Соответственно, это позволит выше поднять цену. Поэтому я рекомендую ну, держать, кто там сомневается, думает, закройте биржу на определенное время, не смотрите на нее. И все будет хорошо. И я вижу, что, ну, возьмите позицию, сейчас... На, нет. Вот мои ребята, которые в команде, трейдеры, вот он говорит, 100 долларов лайткоин пробил, вниз я имею в виду, 100 долларов лайткоин пробил, у него нет поддержки, мы не можем, нельзя сказать, докуда он дойдет, это он, он шальной, как бы, извините за выражение, то есть 180, 50, uh -huh. то, то есть уже грань, вот была поддержка на сотке, то есть было как-то немного понятно, 100 держится, ну нормально, а она пробита, куда, куда доведет это все, но… Я считаю, что сейчас точка входа, мое личное мнение, хорошее. То есть я стараюсь и с инвесторами, которыми работаю, стараюсь говорить, им ну, частично можно уже начинать входить. Это может быть ошибкой в перспективе, может цена еще больше просесть. Частично – да. Тогда надо каскадом входить, как я и говорил. Но вырастет это, я лично вижу, на 100%, и это будут иксы. Возможно, это будет, опять же, не хочу, возможно, это будет просто плавный рост, плавный, медленный. Возможно, резкий, быстрый, но будет так, как, может быть, мы не ждем. То есть я уверен, что он будет, но как-то после тех происходящих событий, которых я вижу, я не хочу прогнозировать, потому что будет, я запомнил, что как-то происходит все нелогично. Просто если бы все было логично, то как-то было бы легко. Поэтому ну и не я... да, согласен с тобой. Поэтому я просто в общем понимаю, что в общем э, она вырастет, то есть когда, как, вырастет криво, прямо, коса, через месяц, через два, это уже знаете, как это э, все равно, что мы сейчас карты там будем раскладывать, для меня лично, все равно, что мы там будем раскладывать там на кофейной гуще, э, гадать. Ну а также все, молчу, молчу люблю, могу говорить долго и много, Тим, на самом деле, я тебе могу точно сказать, вот ты с, Ну, ничего не буду говорить, но ты один из самых интересных. Очень интересно разговаривать, ты объясняешь все понятно, детально, без воды и максимально продуктивно. Вот за это тебе просто огромная благодарность. Друзья мои, приблизились к получасовому рубежу, как вы помните, мы всегда стараемся делать наши... Такие встречи небольшие, но емкими. Давайте жду ваши вопросы в чате. Так, есть ли, есть ли у нас вопросы в чате? Друзья мои, задав. Тогда я передам и посмотрим, что здесь можно сделать. Так, в чате. Ой. Кто-то здесь что-то написал, ему все удалили. Кто-то, наверное, плохие... Дмитрия... Хорошо, хорошо слышно. Друзья мои, давайте тогда у нас что получается. Если вопросов нету, если вопросов у вас конкретно к Дмитрию нету, тогда я сейчас парочку вопросов расскажу. Зад... И мы что, будем прощаться до следующего понедельника с вами? Вот, следующий понедельник у нас будет тоже интересный спикер, мы стараемся это всегда для вас делать. Если вы еще не подписаны на наш канал, то и к этому, скажем так, видео, есть еще там специальный такой значочек вот с таким вот символом, это сказать спасибо нашему сегодняшнему спикеру. Вот, что считаете по Stellar, сколько иксов будет? Uh, ребят, по поводу монет, всех монет, которые вы называете, хоть любую сейчас монету, которую мы с вами не назовем, которую мы с вами не начнем там разбирать, uh, вы увидите по всей, uh, любую, открываете открывайте, там TradingView, CoinMarketCap, вы увидите на всех uh, все активы и примерно одинаковый график. Пока мы с вами не увидим... Uh, то есть примерно ситуация по всем монетам одинаковая. То, есть то, что я сейчас рассказал по биткоину, то, что я рассказал по индустрии, сказал, эм, все это применимо к, то, к тому активу, который вы говорите. То есть э, поэтому э, вы, вы можете сами сделать вывод. По стеллару, как рынок поменяется, окей, посмотрим. Э, вообще монета хорошая. Но как сказать, какие иксы, то есть сейчас пока рынок не стабилизируется, иксы она не даст вам, те, которые вы хотите. Поэтому нужно смотреть в общем за рынком. То есть все сейчас довольно-таки банально и просто. Смотри, Дим, здесь вопрос. Я по монетам не буду больше читать, потому что тут ваши прогнозы по Ripple, по этим. Далее. Смотрите. А, вот у меня что тут такое. А, Скажите свое, а, свое мнение по airdroпам. Сейчас, сейчас, сейчас. Переведел бил... вопрос. По ATF, вам вижу вопрос. Да, вот, вот так. Одобрит ли ETF? Как сам, кстати, думаешь, одобрит? Я думаю, что, возможно, как манипулятивный инструмент. Вообще, почему ETF не одобрили? ATF – это его... Легче одобрить. Из всех Security Exchange Commission, комиссия по ценным бумагам американская, они видят, грубо говоря, угрозу для обычного пользователя в криптовалюте, потому что много скама, много ICO, и они хотят, чтобы одобрить ETF-фонды, необходимо сделать какую-то законодательную, законодательную, точнее, регулиру, регулировку какую-то сделать, да? чтобы были регуляторы на крипте, а G20, который был, где должны были принять должны были принять вообще какое-то регулирование в криптоиндустрии, это переложили, по-моему, на сентябрь, если я не ошибаюсь. Поэтому может все так закрутиться, что какое-то регулирование примут, в принципе, на G20, да, на съезде, потом мы увидим одобрение ETF, и это может способствовать какому-то росту. Но как в перспективе может оказаться, что на самом деле это никакого, никак, никак не повлияло на рынок, это просто была манипулятивная новость. То есть, в принципе, идея хорошая, идея хорошая для институциональных инвесторов, потому что они хотят больше прозрачности, они хотят больше какой-то там защищенности. И уже это конкретно, что прям, вот, например, есть новость, я вам скажу, вот мы новость выпускаем, что Litecoin запускает, Чарли Ли запускает, передавать можно будет через Telegram, эфи, ой, Lighty, Lighty, и потом уже по SMS. Вот эта новость, например, для меня, ATF просто даже рядом не стояла. То есть что, чем болеет на сегодняшний день э, криптоиндустрия? Она болеет тем, что э, нет применения какого-то. То есть мы не можем э, там, прийти в магазин и сказать, эй, там друг, у тебя телеграм есть, давай тебе там, ой, так телеграм есть, зачем тебе кошелек, давай тебе лайткоин скину, он еще там растет. И мы начнем вот так вот… Э, Обмениваться, например, на банальном уровне, потом, возможно, какие-то платежки там подключат это. И вот даже кошелек тебе не нужен будет, а просто ты сможешь пользоваться кошельком Лайта. и появятся такие сервисы да, через Telegram, а потом через SMS. Вот эта новость очень интересная. Ну, для меня была вот за последние дни. Эм, угу. Так. А, Дим, смотри, тут еще вопрос. Я понял, у тебя очень много информации, мы лучше тебя еще чуть-чуть попозже пригласим. Через понедельник, например, да? А значит, что здесь? А, так, это есть, это все есть. А, так, какие информационные, источники... О, какие информационные источники по крипте советуете? Спасибо. Есть сайт англоязычный один. Если у вас есть Google, Google Google переводчик, можете смело там пользоваться. Сейчас я его так быстро не найду. Вообще, 4 есть в Телеграме, подписывайтесь. Ребят, я сейчас вот информационные источники, честно, они новости не отрабатывают, отрабатывают слабо. И в перспективе вообще популяризация, знаете, чего идет? Идет новости в видеоформате. Вот лично моя команда запустила новости, которые мы делаем раз в неделю в видео формате, и оттуда я черпаю информацию. Как-то какие-то чаты, я бы больше использовал, мне больше нравится использовать видео формат. Фор смотрите, подписывайтесь, 4 есть в Телеграме, в чат, они выкидывают туда новости какие-то, есть бит-новости, бит-лента, огромное количество, но ну, в принципе везде одно и то. на новости, правда, очень много, друг, друг другу, как правило, и все. Да, оно одно и то же, и сейчас... Извиняюсь, это у меня. И сейчас, и сейчас, это... И сейчас это будет популяризироваться все больше и больше именно видео видеоформат, когда человек включил. Есть новости аудиоформата, ну, то есть это удобно слушать. Но сейчас, я бы так сказал, новости, вот которые значимые, вы их, они как-то на слуху. Какие-то мелкие новости, которые постоянно, вот какой-то банк заинтересовался крипто или там еще что-то, их настолько много. Индустрия развивается. Ну да, да, да. И индустрия развивается, и они да. не имеют никакого, это опять же понимание вашего рынка, то есть если вы его чувствуете, понимаете, разобрались, то вы можете фильтровать и понимаете, что это новость, ну ну, классно, да. То есть это говорит о том, что индустрия развивается, да, а, но какого-то там прям, что это новость отыграется. Раньше можно было в новостях торговать, сейчас а в таком рынке, который у нас есть сегодня, торговать по новостям отыгрывает новости, ну вот допустим залистился а, залистился эфир эфир классик на coinbase а, добавили и монета вообще ну, отыграла, ну, то есть вообще слабо. То есть это говорит о том, что ну, рынок, рынок, рынок слабый. Еще, еще есть один вопросик, я понял, у тебя очень много информации. Смотри, а, значит, у... где же этот вопросик-то сейчас? По airdrop'ам был? На airdrop'ы стоит Время, тратить свое время на аирдропы и вообще как вот, относится к этому? Аирдропы стоят, но я бы рекомендовал наверное, сразу продав продавать или продавать на пике. Но сейчас аирдропы такие, знаете, вообще никакие, стоят копейки, я в нескольких участвовал. Но с другой стороны, ну смотрите, если вы держите эту монету, то почему бы не поучаствовать? Если там AirDrop к битку, ну возьмите там биткоин кэш, например, в принципе стоит. 2000 долларов, по сути, а 2000 долларов тоже извините на дороге не валяются. Ну, надо смотреть, ну, да. надо смотреть, какой дроп, кто к чему, потому что это стало как-то модно просто, чтобы привлечь внимание к монетам. Что скажешь про ну да, 17 год, 17 год там мне кажется больше создавали не ICO, а своих биткоинов выпускали. Ну да, вот спрашивают, что скажешь про Децентурион, в чем глобальный смысл этого? Извини, я этот, тоже читаю комментарии. Да, да. Про ага. де... Ребят, про Децентрион идея интересная государство, но я лично, многие есть скептики, к, там говорят, там вот Евдокимов там, он там, такой и такой, там создатель а, хотят что-то сделать. Идея хорошая, я получил, кстати, вот airdrop по Децентриону, потому что эфир хранил, да, там на Майзервале. Посмотрим. Сейчас я не вижу как-то. Если бы ко мне пришли и сказали бы, что вот можно продвигать его там и можно столько зарабатывать, я бы подумал, задумался, разобрался с, команд... с командой. Но именно просто так покупать монеты сейчас эти я не покупаю. То есть я получил uh, AirDrop uh, и ну, даже не слежу за ним. Много очень вопросов по ну, Я вот тоже, знаешь свое мнение, скажем, чисто, чистом. Но ты знаешь, чем громче кричат, вот знаешь, сейчас проекты, каждый проект, он звучит настолько глобально, вот просто мы создаем свою валюту, которая станет международной, которая объединит т.д. и т.д. и т.д. У меня сразу вопрос: как? И зачем вы это делаете, если уже есть биткоин? Вот, вот, вот этот единственный вопрос. Внедрите биткоин по всему миру, вот ваш любой проект, который вы говорите. Ну, по-хорошему-то, правильно? То есть, по-хорошему, опять по-хорошему, по-хорошему, люди просто создают, знаешь, такое, что-то свое, и типа мы заменим биткоин. Зачем? есть? Понятное дело, тут опять каким-то хайпом попахивает. Ну, которые, да, которые такие монеты, согласен, таких много создают. А, ну, Децентурион рассмотреть, в принципе, можно. Мне понравилась, знаешь, понравилась идея с тем, что... А, я не знаю, что они там делают, ну, государство самого, ну... В общем, сейчас идей, правильно, говоришь, очень много. Самая большая проблема сейчас – это реализация. То есть все начинается, все запускается, да. а реализация вот с этим сложности. И ICO тоже самое было, поэтому я в ICO... Я еще прошлым летом сказал, что, ребята, ICO – это все. Ну, то есть... Это, конечно, круто, но в основном это уже как-то внутренние какие-то рынки, да, люди, которые выходят, и кто знает этот проект, они инвестируют, и там все нормально развивается. А если просто куча там хайпануть, то не очень. Ну, тебя, Твое мнение мне близко. Ну что ж, друзья мои, давайте тогда уже время подходит к нашей... А, есть еще. Угу. Прогноз на победку. Ну, здесь уже э, криптолео э, Дмитрий рассказывал, что и до четырех может дойти, поэтому я не буду акцентировать это, свое внимание. Это то, что я сказал, я в это не верю, но это максимум то, что мой мозг может, может. Потому что интернет такая штука, да. знаешь, когда этот, э, вот Дмитрий сказал: до себя, значит, знаете, люди запоминают все, потом а то-то Ну да, пример. То есть, как бы, может упасть. Знаю, как комментарий пишет под кьютю. Вот ты говорил! А-та-та! Ну, ну да. Можешь поделать, так, так э, не отказываешься, от слова, слова не выкинешь, как говорится. То есть, то есть. Ну, может произойти, может произойти, но дно, мне кажется, еще не достигнуто. Мне вот такое будет еще просадочка, но она будет недолгой совсем. Так. Ну что ж, друзья мои, 40 минут, прекрасное время мы провели с Дмитрием Орловым. Потрясающий спикер. Дим, выражаю тебе просто гадарность за то, что пришел к нам сегодня. Уверен и надеюсь, что придешь к нам еще. Спасибо тебе огромное за всю информацию, что ты нам подарил. Да, ребят, вам спасибо, что пригласили. С удовольствием встречусь еще с вами. Ребята, всем спасибо, что слушали. И всем хорошей недели, продуктивной. И настроение спасибо. хорошее было. Не расстраивайтесь, что падает что -то. Все, все то Все будет блокчейн. Все будет зашибись. Хорошо, ну что ж, друзья, я был Дмитрий Орлов. Увидимся с вами ровно через неделю в понедельник в 19.00 по Москве. Это уже традиция и неизбежно Вас ждут новости по криптовалюте. На нашем канале, если вам понравилась информация, которая сегодня прозвучала, скажем так, в нашем эфире, и в комментариях пишите свои прогнозы по битку, сколько будет конца этого года. Давайте так, попробуем под этим видео устроить такой батл и разыграем небольшой приз у человека, который в конце года попадет в макситочку. Всего вам доброго, увидимся через неделю, пока-пока.